Так, исполняет, исполняет таксист. 43-33-48. Посмотрите, она дебила. Стартует, все, помчал. Учит, мчит, учит, летит, создает аварийные ситуации. Успокоился. Создал война хули. Сплошная. Война, война сплошная. сплошная. Четыре месяца лежения в хули. Поехали с него бабосы сейчас просить. Форма, <свеч>